Снова я на этот раз я нахожусь в аэропорту. Да, решил немного попутешествовать на золотую неделю. Сейчас ожидаю самолет. Просто находясь в Японии, надо путешествовать на японские авианты. Чтоб чтобы испытать скажем так японский сервис японское качество сегодня я лечу в филиппины на недельку там чуть меньше чуть отдохну и назад в Токио. вот это нарита терминал номер два. В принципе, достаточно все культурно, оформлено. Есть вот большие плазменные телевизоры здесь. Будедовские. Там также есть автоматы по продаже еды, там мороженое и также вот, э, разные напитки. Там вот продают вот, типа, вот таких вот. Можно позвонить, вот там бесплатная зарядка. Столик стоит, можно телефон подзарядить. В принципе, все удобно. Достаточно. Ну тут через пять минут начнется посадка, вот поэтому я скорее всего с вами уже включусь только после приземления, потому что особо снимать тут нечего. Ну, возможно, еще в полете чуть поснимать. Все, до связи. Приветствую всех! Это снова я. Нахожусь в... на Филиппинах. Манила. Сейчас съедем в такси. Вот. Тут э, что-то пробки так жарко очень. Ну, если будет что-то интересное, я покажу, но там впереди, по-моему, был этот джипни. His What is that, sir? Hmm? What's this? Uh, movie. Huh? It's movie for my friends. A yeah, video? Yes, for for people who interesting foreign countries. Ага, спасибо! Бабуэй! Это больше в Филиппинских, понимаешь? Да, немного. Ну, в принципе, вот так вот едем. Брязи Пик, центр, Большой перекресток Мы идем здесь? А, окей Это торговый центр Коста, Коста, тройки, непонятно что там, кто там замеряет дорогу прямо на прямо на улице перед машинами. О, памятник автобуса. Либо лихом уводили. на дорогах хаос, как в, в Индии примерно, наверное. На, на, вот. Даже есть и такие золотые здания. И нету. Короче, как бы никто другого не уступает, все сигналят. как-то не очень как плавно едет ну, по мне так светофор маленький но зато таймер огромный просто как для трак-рейсинга специально наверное я конечно не в курсе, но в чале здесь или останешься по таким буграм ездить, а так в принципе нормально. Макдональдс, вот всякие. А, Один заслуживает внимания. джип не вот эти вот когда он джипы это самый дешевый транспорт здесь маниле он стоит где-то на порядка что-то там наверно центов там 50 центов что-то вообще там копейки. А, Но ну, там было написано, нет поворота налево, все повернули. А, 7-11 есть также, как вот в Токио, в принципе. Мусорки. Ну, в принципе, как и везде. Филиппины приезжают посмотреть не на город, а обычно, на пляжи, на природу, поэтому здесь как бы Смотреть нечего О, Earth, а, О, да, not good see Там вот из железа сделано это, Длинное Что на Я вот нифига не Что ты говорит? Красивый такой земной шар О, иностранцы А это, наверное, этот. Ну, здесь тоже Galaxy 6 Еще один торговый центр Здесь прям аллее торговых центров IMAX, он кинотеатр там В принципе Да, что тут только нет Там за ну так просто вводят. Тут вообще как бы стабилизации нет. У меня а вот написано, что если вы запаркуетесь в этой зоне, вас эвакуируют. Ну, в принципе, как и в Москве. Вот там эвакуаторы написано работает. А парковаться нельзя, вот там, где с бордюр покрашено вот таким цветом строителей. Ну ладно, тогда выключаю. Если будет еще что-то интересное, обязательно включу. До связи.